1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. В этом году Казанский Федеральный Университет устроит мероприятие в онлайн формате. Большая программа, в которую входят мастер-классы и конкурсы начнется завтра, 30 мая. Уже завтра для детей, сотрудников, преподавателей, обучающихся их внуков и племянников состоится мастер-класс «Сочиняем сказку вместе». На платформе Zoom детишки от, 70, от 7 до 14 лет смогут учинить сказку вместе с э, нашим э, центром, с, вместе с нашими психологами. 1 июня с 9.30 до 21.00 в течение всего дня каждые полчаса будут проходить какие-то какие интерактивы на разных площадках, э, начиная от Zoom, от Microsoft Teams до э, площадок в ВКонтакте и в Инстаграм. Все самые активные. В некоторых из мероприятий, которые будут проходить онлайн, и потом, когда у нас режим пойдет в норму, мы их стараемся тоже какими-то небольшими призами наградить, например, викторию. Для того, чтобы стать частью празднования, необходимо пройти предварительную регистрацию и указать свою почту, куда в день проведения праздника придет письмо-приглашение. Лилия Талипова, Универньюс.